Привет, с вами. Три, два. Всем привет, с вами Димка, Рома и И сейчас мы проходим карту прохождения. Итак, на чем, ребят? Нужно читать. Да. Здорово, Боб. Я возьму пластинку и вставлю ее. И да, я читаю. Ты, здорово, Боб. Ты не видел, где босс? Бо, привет, он вроде бы у себя в кабинете, ты. О, спасибо, найди кабинет начальника. Пошли искать кабинет начальника. Да, блин. Давай, у вас. Так, по-моему, у него с декором не так. Так, я в туалет. Я нашел уже давно. Мой мастерский, это женский, Вася. Так, тайник, тайник. В сундуке у нас броня, берем по одному комплекту. вот кабинет начальника. Эй, есть тут кто-нибудь? Блин, ну и где его искать? Ты, там на стене записка, надо глянуть. Ушел на слад, босс. А ты можешь научиться читать? Дай камни и эту, дай. зачем ну, чувак, ну, чувак, что тут делать, надо кирку сделать. Я рычаги сделал. Нахера! Ты пора! Я уже давно на склад побежал, пока он там дерётся. Блин, иди, побойся. Я не кирку сделал, Я читаю следующее. Ты, о, а, Боро, босс и босс. Привет, Боро. босс, привет. На сегодня у тебя работаем немного. Для а. начала сходи в душ, помойся им на... А, ну все, моемся. Just... Все, моемся. Помойся и день форму. Затем возьми в тачке кирпичи и дай... Ахтеру, чтобы тот падать? пустил тебя на склад. Там какие-то что? Дай да? Выгрузил. А? Да, Сос, Выгрузили иди. кирпич. <слышь> кусочек, вы. Вы, выгрузили кирпичи прямо на двери. Харцкая. Разбей и собери все кирпичи на найд... идти до -дей... Дэйва. Вот да. А мы поняли. И Я... он даст тебе. След за заданием. Вася, ты вроде... Вася, Вася, ты в женском, дура! Вроде сложно. Вроде бы. Вася ты в женском. Вася, ты ч бумагу кинул? Заодно заранее скрафтить кирку детали в душе. Ну вот он скрафтил. Дайте мне, блин, броню, блин. Сейчас принесу.. А, ладно, мне не нужна. Где душ? Вот. Душ сейчас покажу, там зайди в женский, там у нас э, алмазная броня. Вот. За... Так, Не сюда, сюда надо бросить кирпичи, пошли. Я понял, где Да иди за мной. Там зайдешь в женский, там алмазная броня. Вот, давай, тут женский. а Вот, тут броня. Нихуя себе золотая броня. Все униформы и инструменты для работы. Дайте мне кирку, девчонки. Ты... Да я посру опять. Мне сорать хочется. Дайте кирку, я пошел в кирпичи. Ох, ну, я сру. это да, думал, ну, блять, он меня сейчас убьет? Брат, иди сори, блять, дебил. Эй, дайте кирку, блин. Да у меня. Да он. У него он сделал кирку уже. Пошли за мной, брат. Ну, выходи, да выходи. Сюда ну, идите сюда. за Блять, не сюда. За вас отсюда. У меня мышка даже не заработала. Ай, блядь, не туда, да? Мы красивые и золотые. Мы бегаем туда, сюда. Так, туалет. И сюда. А, нет, подожди, вот сюда пойдем. да, сюда. Вы вс правильно пошли. Там кирпичи должны валяться, вы не туда пошли. Да, там, там. Не, надо найти кирпичи. Сюда надо кирпичи положить, а вот тут надо где-то кирпичи найти. Где Это машинка. Нет, не машинка. Я, я нашел не кирпичики. По... Вот давай мне их. Я буду... Нет, я хочу. Пошли. <связь> Пошлите. На нет, нет. Так, вот сюда на кирпичи. Блять, круг там на кирпичи кинули. Пошли. Дай кирку, Даш. Дима, дай кирку. ⁇ -мо ⁇ В натуре оленя. В натуре оленя! ⁇ -мо it ⁇ В натуре оленя. Вс ⁇ это... Брат, вс ⁇ это надо разобрать. Так как за ними дверь, ну ладно, хоть кирка есть. Начало... Начало, Непонятно. Дай кирку, блин, вы а я, да я киду, да, да, да, да, да, все, я бы хороший, пока. <с <с да, <с зрители, я 5... Привет, у меня тут для тебя работа будет. Для начала кинь все кам... камни в яму и получи кнопку для двери. Ну, я сейчас все бесплатно получу, ничего мне тут кидать не надо. Она уже у меня есть. Двери за дверью возьми кир кирпичи и доставь их на форму. Также в ящиках булет на проезде. До фирмы иди на станцию потерп. Ты по заткнись! Найди ее удач. Кто-то уже зачителя. За Ай! Писти! А у тебя че, сердечки не восстанавливают? Нет, нам не поезжают. Ну что, дай ему, отдай ему. Я сейчас кину, блин. Я вот... Я хочу отдать эти бараны, выбья. Его с двери все валяется. Блять, мне нету хуй. Да, я тебе кинул. Да, все нахера мне это все мне 8 -8 ничего пода. Я кирпичи кирпичи бумагу, дай чтобы посрать. Кужина, на бумагу тебе смотри. Я от эту куртку не откажусь. У меня мод стоит на эту куртку. Монстры! Монстры! Надо их посрать! Да, кушай бумагу, кушай, кушай! Кушай, я сказал! Кактус! А ну, как пройти день? Я сюда! О, зомби! ай я е Ай, тебя еще убьют. Бумага. И куда идти? Блядь. Все а, тортики ты, съели. Один. Я его Потому что у меня хп нет. Дальше вот сюда, дайте вагонетки. Бля, заебали, дайте вагонетку. В реально дай, уже достал. Вагонетки. Дайте дай кирку, дай кирку, дай кирку. Одну, ну, деревянную хоть бы, блядь. Вот ты бархан. О, вагонетки. Я ужал Вс, поехали, я по этой дорожке. Уии. -и. И тупик нахер, блядь. Блин, И тупик. У меня тоже тут. Так, ч я вот сюда я? Ч такое? Привет, скелет! Нет. Ай. Народ копку. Ай, блин! С четыре еду, а мне прижрать надо. Да там ты тортик си целый схавал. Мне всё тут этот, короче, выходили из третьего, пошел я в третьего. Блин, я нашел, дайте мне еще одну вагонетку, я просрал. Э! купи. Нет, вот сюда надо, вот. Вот, видишь? И, блядь, я опять вагонетку просрал. Куда надо, куда надо? Вот, сейчас увидишь, смотри, иди. Вот, вот сюда, смотри. Вот. Толкни меня! Да вот сюда, надо, идите сюда, толкни сюда. Толкни меня! Толкни! Уй! Я сюда. Давайте все ко мне. Блин, опять... Ай, блин, я сейчас умру, я вкучаю. Ах, то сука, ты мне дорогу сломал, знаешь об этом? Ай, меня Мне много нет, о, я нашел. Да это я нашел, Карт, <свят> блин. сейчас будет. <свят> я бегу, кстати. Все, мне пиздец. Все, тут лава. На жизни. Ой, ой. Дайте мне геймод, я... Вы что <свят> сделали? Зачем лейтся, <лезь свят> ломать? Чубаран, баран? Кто... Блять, меня сейчас убью. Боран, что ли? Вы чуть тебе не спал, рельсы. Не я точно. Это ты, волт, суганетку, стал, а там еще где-то, блин. Не... Блядь, опера. Блядь, это не блядь. Ар... Я ваше кику, реально. У Меня? А? Меня. Опера, быстрее. Я...